Сейчас мы с вами посмотрим, как происходит обновление в программе 1С Бухгалтерия 8.3, базовая версия. Чтобы инициировать обновление программы, нам нужно войти в администрирование, интернет и поддержка пользователей. Хочу обратить внимание, здесь вы видите уже внесен логин. Это говорит о том, что программа зарегистрирована на сайте фирмы 1С. Далее опускаемся ниже и заходим в поиск и установка обновлений. Оставляйте автоматический поиск обновлений. Нажимаем на кнопочку «Далее». Программа нашла новое обновление. Предлагает нам почитать, что находится нового в версии. Читать мы сейчас не будем. Нажмем кнопочку «Далее». Сейчас программа производит получение обновления на компьютер. Если программа давно не обновлялась, это может занять очень длительное время. Вплоть до целого рабочего дня. Поэтому рекомендую обновление делать как можно чаще. Потому что э, система устроена так, что невозможно пропустить какое-то обновление и поставить следующее. Программа одно за другим загружает по порядку все обновления. Поэтому старайтесь делать это почаще. У нас появилось новое окно. И программа нам представляет, предлагает установить обновление прямо сейчас. Опять нажимаем по кнопочке «Далее». Можем, если повнимательнее сюда посмотреть, Программа создает копию нашей информационной базы, чтобы не произошло потери данных. И вот видите, теперь сменилась надпись. Теперь программа пишет «Загрузка файла обновлений в основную базу. Один из 11». Соответственно, вот 11 будет файлов загружено, и это у нас займет достаточно длительное время. С момента загрузки обновлений прошло где-то порядка 25 минут. 25 минут. Как мы видим, загружено еще только 4 обновления из 11. Сначала обновления прошло 1 час 20 минут. В базу уже загружено 10 обновлений из 11. Программа закончила установку обновлений. Появилось следующее окно. Версия вашей конфигурации три точка семьдесят семь.